Адам. Ну что ж, друзья, решил сделать совершенно новый обзор, первое прохождение и выживание в совершенно новой ролевой инди-игрушечке э, под названием Cubers Arena. В данной игре нам на выбор будет дано более 100 уникальных видов оружия и навыков, и мы будем переживать атаки врагов, пользуясь, естественно, своими э, способностями. Нам нужно, ребят, победить всех и занять верхнюю строчку э, в рейтинге. Что ж, зритель, специально для тебя сегодня продемонстрирую все возможности игры, сделаю кратенький обзор, а ты сделаешь для себя свои выводы, стоит ли в эту игрушечку играть или же э, нет. Ну что ж, братишка, скрэч, как всегда, заряжен и готов. А перед началом видосика малюсенькая просьбочка, зритель, поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос. Мне очень нужна важна твоя поддержка. Твои лайки не просто так, взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными видосами по самым разным современным э, видеоиграм. Ну а мы, ребят, начинаем. Нам предлагает игрушечка на Нажать любую клавишу, врываемся, и мы, наверное, будем в слот первый и записывать все это а, дело. Так, при загрузочке нам дают подсказки, вы можете увидеть активные эффекты, навыки статистики, статистику в меню а, паузы. Да, друзья, как мы видим, что игрушка у нас а, на русском языке, и можно все вот так вот быстренько прочитать и вникнуть а, в суть происходящего. Офигеть, как много здесь стартовых загрузочных экранов, я просто-напросто в шоке. Можно же было, наверное, какой-нибудь один из экранов оставить, а остальные пустить на какой-нибудь, а, не знаю... Ну, как-то не знаю, объединить их, что ли. Так, давайте попробуем настройки сразу же. Меня интересует звук. Игра, ребят, и посмотрим. Нам на выбор предлагают три выбора сложности. Это легкий, средний и твердый. Ну, конечно же, синоним к легкому какой. Конечно же, твердый, блин. Я просто в шоке. Вот такой, ребят. У нас немножечко здесь корявенький перевод. Но ничего страшного. Выбираем легкий уровень сложности для ознакомления. Так, смотрим, что у нас тут такой. Так, меч. Наш колобок берет этот меч. И что у нас такое, друзья? Какой-то тип под именем Арл. А так ты существо, проданное его собственной семьей? Я не удивлен, ты отвратителен Он мне пишет, нафига себе грубиян Как они тебя называют? Они зовут меня Бойлер, но для меня ты будешь Просто колобок, понял? Румяный бог, Черт возьми, ничего, мне все равно Посмотрим, сможешь ли ты убить несколько Крыс, Начинаем. ну что ж, ребят, мы начинаем Я так понимаю, сейчас будет Какая-то уже развязочка, волна первая ВСАД, чтобы двигаться, это я Принял, уже понял, да, ничего здесь сложного нет а, Просто, ребят, когда мы вертим мышкой Да, в разные стороны, наш персонаж сам Поворачивается, естественно, атака на левую кнопку, давайте, ребят, тестируем ох, с одного удара отлетело, нифига себе вот эта мышь, какая-то вообще лайтовая раз, с одного удара, ой, как мы их тут кромсаем вообще жестко, а они, кстати, нам вообще практически ничего не могут сделать. Стойка со щитом. Кстати, можно на ПКМ а, вот таким вот образом блокировать удары всех, кто ко мне подходит. Ох, их можно, ребят, пачками собирать, а, а потом сразу же всех выносить. Так, я думаю, будет гораздо быстрее. Так, волна первая заочищена. Хорошо, любой может убить несколько крыс. Теперь начинается настоящее испытание, говорит мне вот этот человек с синим гребешком. И что же, ребят, а, за испытание он имеет в виду? Вот какие-то к, к нам рогатые чуваки идут. Ой-ой, они с мечами. И, и сразу же за ними крысы. Так, а ну разбежались все, быстро! Я здесь один э, герой, я здесь должен победить сегодня, в сегодняшнем бою. И мы, ребят, побеждаем. Волна 2 очищена, нам дает новый ранг. Разгромить колосса. Какого еще колосса? Не вижу никакого колосса. Е навык атаки. Давайте попробуем. Так, выходим, ребятки. Опять крысы какие-то. Что это такое? Не пойму. Что-то какие-то лайтовые у нас тут, я смотрю, собрались против нас противники. Мы их одним ударом практически вот так вот разбиваем, и они нам ничего сделать не могут. Напоминаю, ребят, что я выбрал легкий уровень, уровень сложности. Скорее всего, на более сложном уровне гораздо интереснее. Так, этап чистый у нас, ребят, называется. Этап, то есть, мы зачистили, и теперь мне говорит этот синий, с синим гребешком. Теперь ты научился, где то научился так сражаться с Странное ты существо. Может быть, мы сможем сделать из тебя хорошего гладиатора, когда все закончится. Ну, наверное. Иди, иди к Гаррет, он наш лидер. Скажи ему, что я, Ярло послал тебя идти. Иди сейчас. Ну что ж, я принял, понял. Да, сэр, какой еще сэр? Это просто человек с каким-то синим хохолком. Сэр, тоже мне нашелся сэр, а мы, ребят, пока что, да, мы не использовали суперспособность У нас, ребят, вот такая способность есть, когда мы ударяем нашим а, супермечом и очень жестко Причем вы видели, аж как земля а, разверглась и в стороны разлетелась Это, ребят, очень сильный удар Так, а на четверочку что у нас такое? Не пойму А, на пробел, на пробел, ребят, у нас перекатики, я так понимаю Так, берем ХП хпшечку и выходим Так, вас тоже надо всех расхреначить или что? Смотрите, ребят, я, похоже, кого-то здесь ударяю а это кто-то, это просто-напросто манекен По которому можно бить На котором можно тренироваться Даже есть из них один, смотрю, активный, который по нам дамажит Смотрите, что творится, смотрите, раз Я к нему подхожу, и он по нам дамажит Когда-то проходит урон Так, сейчас тоже проходит урон а когда мы держим щит прямо напротив него, тоже, ребят, проходит урон. Офигеть, он нас просто-напросто продамажил жестко вообще. Ладно. Это, я так понимаю, блок отрабатывать. Да, раз, блокировано. Раз, еще, ребят, блокировано. Замечательно. Плохо, что нельзя камеру приблизить, отдалить сильно. Ну да ладно. Так, ну что, мне к тебе обратиться надо или к кому? Мне тут посоветовали к кому-то обратиться. Ребят, напоминаю, что у нас в эфире игрушечка под названием Кьюберс Арена. Это ролевая, ролевой инди слэшер. Да, такой новенький, который вышел с стиме совершенно а, недавно. Все ссылочки есть в описании под данным. Что? Что ты, зритель, думаешь уже по поводу данной игры? Пиши, пожалуйста, свои комментарии и размышления. Я тебе непременно отвечу. Ну, а нам нужно поговорить вот с этим вот, с этим вот типом горотом в красной шапе. Подходим к нему. Здорово. Я позволил тебе говорить, Чер... червы. Я вижу, ты урод, что ты здесь делаешь. Почему ты не в клетке? Какие здесь все грубые, я в шоке просто. ярло прислал, к... прислал меня сюда. Ярла? Хорошо, он думает, что ты справишься с некоторыми реальными боями. Мы скоро уходим на следующую арену, а пока можно осмотреть лагерь, говорит мне этот типок. Так, ну что ж, здесь у нас находится наш кузнец. Он может продать вам снаряжение за несколько золотых и обновить его за ар... а, какие-то жетоны. Так, а, Соулс это боевой мастер, поэтому когда вы хотите освоить новые навыки, идите к нему. Я так понимаю, здесь прокачка навыков, отлично. И Хардис может поместить драгоценные камни в ваше оснащение, увеличивая силу этого предмета. Да, ну тут у нас, собственно, находятся наши учителя, которые смогут а, прокачать нашего парня. Давайте подойдем к одному из них. Здорово, ты кто такой? Солус. Что ты можешь мне предложить? Ну что ж, подойдя к Солусу, мы видим у него, значит, следующее, что он нам, нам может предложить. А нам нужно копить вот эти вот очки, я так понимаю. Это какие-то очки арены, скорее всего, вот эти желтенькие, да? И нам не хватает, ребят, для того, чтобы а, улучшить свои, а, свои навыки. Тут нужны еще, ребятки, даже ранги. А у меня, я так понимаю, ранг совсем минимальный. Так, смотрим сюда, а здесь у нас оружейные какие-то навыки тоже. А, нужны соответствующие ранги, чтобы уметь пользоваться той или иной способностью. В дальнейшем нам все дело закрыто. Мы просто вот из того, что доступно, можем выбрать на данный момент, но пока я вижу, что нам недоступно ровным счетом ни хрена. Поэтому мы покидаем этого парня и идем дальше. Так, еще, ребят, что тут в лагере нам предлагали посмотреть? Ох ты, вот этот тип, который а, статистика. Атака увеличит повреждение, нанесенное оружием. Оборона уменьшает физические повреждения. Полученные из любых источников Жизнеспособность увеличивает максимальное здоровье И мудрость увеличивает силу навыков И уменьшает полученное волшебное повреждение а, Ты можешь посмотреть актуальную статистику в меню паузы а, Под доской персонажей Или в, или в магазине а, Эдина под, а, под кнопкой а, сравнения Ладно, принято, понято Эдин, это ты у нас, значит, да, ну давай с тобой поболтаем Что я могу сказать? Так, а этот парень нам предлагает также за очки, значит, а... А, за очки арены приобретать а, какие-нибудь, а, я так понимаю, виды оружия, да, то есть у нас либо топор будет, да, потом либо а, меч, либо какая-нибудь еще штуковина, кстати, это еще не все, здесь у нас, смотрите, есть на выбор очень-очень много все-таки разного снаряжения, ох, какие цены, ничего себе, у меня прям просто-напросто шарики за ролики от таких цен заезжают сразу же, ладно, давайте посмотрим, да, смотрите, несколько, ребят, у нас тут категорий, это для защиты, это броня наша, да, я так понимаю, так, это какое-то колечко, какие-то а, аксессуары. И это у нас тоже какие-то шмотки. Да, у нас сейчас есть плащ. Так, повернуть нельзя отсюда, да, к сожалению, нашего персонажа. А, ну что ж, ребят, можно закрыть, можно обновить. Да, что, что если мы нажмем на обновить? Что произойдет? Обновленный, поврежденный плащ. А, сила 1 можно, кстати, обновить до третьего. Да, это на, мы усиливаем те самые вещи, которые у нас есть на данный момент. Но у нас пока что валюты для этого никакой абсолютно нет. Но пока что, ребят, у нас никакой валюты а, для этого нет. А что если мы зайдем в, в кнопочку «Сравнить»? Так, ну что ж, ребят, смотрим, ранг предмета 0, повреждение оружия 3, а, сила навыков 6 и так далее, так, а с чем сравнивать-то я не пойму. А, все, понял, вот то, что нам не одето, да, и если мы, допустим, вот в этом в режиме сравнить, выберем что-то еще, то у нас, смотрите, при одевании вот этого, например, плащика, мы видим, что у нас сила навыка плюс 4, оборона плюс 1, мудрость плюс а, 2 и жизнь на секунду, то есть это восстановление нашего ХП, м -м, плюс м -м, и так далее. В общем, тут принято, понято, что я могу сказать, давайте, ребят, посмотрим. Все, мы здесь, в принципе, посмотрели у этого типа, значит, под именем Эдин, и давайте перейдем к следующему. Кто-то здесь еще у нас в лагере был, кого нам посоветовали срочно посмотреть. А это вот этот вот типок в капюшоне под именем Хардис. Драгоценности. Давайте тоже посмотрим, что у него имеется. Так, здорово, Хардис. Драгоценные... Драгоценные кайены у него продаются какие-то, да? Вот мы можем выбрать на как говорится, любой м -м, вкус и цвет, а Синенькие, критические повреждения, да, и соответствующие статы, ребят, на них есть. Кстати, если мы выбираем вот здесь, это, я так понимаю, сила камня, а, сила, да, и, соответственно, от этого увеличивается стоимость, скорее всего. Просто так же он нам не сможет их продать, правильно? Скорее всего, это все у нас а, стоит определенных денег. Так, а что будем улучшать, не пойму? Как улучшать-то? ничего -то я немножко не понимаю. И Надо камень перенести сюда на оружие или что? Или просто мое оружие не подходит для этих камней? Что-то, ребятки, пока что непонятно, как-то смутно. Ну, я думаю, в процессе разберемся. Ну что ж, как говорится, принято, понято. Я так понимаю, что нам нужно прокачивать дальше своего персонажа. А где можно посмотреть статистику? А вот у нас, ребят, статистика. Ранг предмета. Так, это не то. Это у нас настроечки. Это у нас статистика персонажа. Здоровье 40. Сила навыка. Да, и все мы здесь с вами прекрас, прекрасно видим. Да, физическая защита есть у нас. Эм, волшебная оборона и критические шансы. Эм, процентная вероятность критического удара, наносящего огромное повреждение. Да, кстати, под каждый, под каждый пункт, можно найти и описание, вот там вот внизу оно у нас указывается. Ну что ж, ребят, вот такая у нас игрушечка, сейчас будем дальше разбираться. Так, бойлер чувствует себя свободно в оазисе и двигается немного быстрее, это у нас активный эффект. Бойлер, тут то, -то, то есть это наш колобок. Дальше что у нас такое? Это навыки, которые у нас сейчас есть, их, я так понимаю, может быть, всего 4 штуки, которые можно будет, наверное, просто как-то заменять, уклоняйся, да, тут все у нас, ребят, подписано, все указано, и дальше, легендарная сила, пока что у нас отсутствует, оно и понятно, потому что мы только начали играть, так, ну что ж, мы по всем, в принципе, прошли, а что нам делать дальше, куда нам двигаться дальше, давайте подойдем к Городу и, и спросим у него, так, секундочку, а, выберите режим, он мне предлагает, так, Город, Арены, так, компания в одиночку вместе. Кстати, друзья, да, здесь можно также играть не только в одиночку, но и вместе со своими друзьями. Игрушечка у нас, я так и понимаю, сетевая. И если у вас игрушечка куплена именно в статусе лицензии, я так понимаю, без проблем получится поиграть даже вместе. Игрок против игрока и так далее. Ну что ж, давайте посмотрим еще. Я так понимаю, я не весь лагерь обошел. Здесь у нас что за портал? Здесь у нас, смотрю, ничего такого интересного. Да, и по большому счету здесь у нас, ребят, все. Остров мы осмотрели. Я так понимаю, мы Каждый раз будем сюда возвращаться После каждой боевочки Ага, а здесь что такое? Ешь, заживай Давайте посмотрим, полное здоровье, да Здесь у нас костерочек, возле которого Мы просто-напросто восстанавливаем свои а, силы Ну что ж, весь лагерь мы обижали. Здесь мы можем тренькаться, до да, щит Блок, удар, да, например, вот блок, удар И так далее, а здесь просто, ребят, можно Отрабатывать удары и сильный удар ох, ничего себе, 22 критическая атака и плюс 11 по площади, нормально так ваншотит, я так понимаю, так это что такое, тут ничего такого особенного, и здесь тоже ничего особенного, А ну что ж, при подходим к этому парню Гароту, я так понимаю, он нам будет сейчас и предоставлять что-нибудь, так, либо, ребят, компания, либо в одиночку, либо игрок против игрока, выберите игру и сражайтесь против другого Победитель забирает, а, все, ну что ж побеждайте волны врагов на арене, чтобы получать награды и, зараб и разблокировать дополнительный а, контент, ну что ж, ребят, давайте попробуем компанию, тогда что я могу сказать, мы, ребят, сегодня смотрим, у нас обзорчик, и мне необходимо посмотреть а, практически все режимы, которые здесь есть. Давайте, ребят, начнем с кампании. Итак, нам предлагают, ребят, колизей сразу же, да, на выбор. Соответственно, дальше мы выбрать ничего не можем, потому что вот у нас первый наш уровень, и давайте попробуем. Смотрите, сразу же по прохождению этого колизея нам дают 2200 XP, 30, значит, очков вот этих самых чемпионских, да, их называем мы, или же очков арены, и 19 каких-то еще очков. Ну что ж, я так понимаю, нужно нам испробовать это состязание, если оно, конечно же, да, доступно. Неужели она загрузилась? Ну, наконец-то, друзья. На самом деле, что-то очень она сильно пока что не оптимизировано. Это пока что ее основной главный минус, который я увидел. А так, в принципе, интересно играть. Так, ну что ж, ребят, нажимаем любую клавишу и врываемся. У нас Колизей. Посмотрим, какие нам испытания в этом Колизее сейчас подкинут. Так, так, так, открываются двери... Ну что ж, мы тут наблюдаем, ребят, огромную толпу народа, мне, значит, тут рассказывают, что нужно выжить и не умереть, и не умирая слишком скоро, да, оптимистичное, ребят, заявление, ну что ж, пробуем, у нас, ребят, первое испытание, в Колизее мы сейчас находимся, и против нас сразу же, ребят, выходит один типок, волна номер один, друзья, так, начинается, ребятки, жара... Подходит к нам один рогатый. Иди сюда, рогатый. Получай. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то вас много, ребят. Я столько вас не заказывал. Стой, стой, стой. По одному подходи. Так, супер удар. Супер удар, кстати, хорошо работает. Но меня зажимает, ребят, просто-напросто в тиски. Надо быть очень вертким, очень юрким, чтобы не попадаться в ловушки, ребят, в капканы. Потому что в капкане просто-напросто не выжить. Так, берем ХПшечку, восстанавливаем снова э, жизни. Да, надо... можно, ребятки, просто-напросто уворачиваться. Так, супер сила накоплена. Можно, ребят, этой суперсилой очень Хорошо, смотрите, выносить. Раз. Правда, не в ту сторону я немножечко махнул этим своим мечом, да, супер мощным, Но, тем не менее. Так, выздоровление. Новый уровень выздоровления. Так, ребят, забираем. Так. Продолжаем. Надо монетки собирать, не забывать. Потому что эти монетки нам потом пригодятся. Так, кто-то новые пошли, см смотрю, пошли. Новые пошли, которые издалека атакуют. Ой, какие они жесткие. Смотрите, какой этот жесткий тип. Жесткий достаточно тип был. А есть какой-то супер удар? Ой-ой-ой, ничего себе. Даже... С... Мы можем вертушку, друзья, делать. Мы можем, оказывается, просто ходить с зажатой клавишей мыши. И все, у нас персонаж наш сам поймет, как ему нужно действовать. Смотрите, так, кстати, гораздо лучше. Так, идем. Вот нам, ребят, надо вот эту фишечку взять. Это усиление урона. Я так понимаю, сейчас мы тут вам устроим мясорубку настоящую. Ох, как жестко усиливает сразу же урон. Так, папа -па -па пам подкрадываемся, забираем здоровье. Так, ну что, выкусили, да, немножечко. Смотрим, что у нас еще. Ох, усложняются, ребят, у нас тут, смотрите, не на арене. Усложнения, Вот эти вот штуки, если мы на них попадем, они, наверное, распилят легонечко и нас. Поэтому нам надо держаться от них подальше. Йо-йо-йо, Крысты, я уже видел, а вот остальных всех. Что-то как-то здесь много набежал. Так, здоровье, пожалуйста, мне в руки. Так, вот этого типа можно, кстати говоря, куда-нибудь вот к этим вот рубилкам отнести, да? Никто, кстати, не хочет к рубилкам идти. Давайте пускай они сами тогда к рубилкам идут, да? Да-да-да, вот таким вот образом мы здесь встанем, и просто-напросто враг, он будет идти через рубилки. И мы что, уже выполнили что Ничего себе! Я думал, будет гораздо сложнее, а мы все, ребят, выполнили. Этап чистый, этап чистый, но мы это все потому, что мы играем на легком уровне сложности. Так, и сундучок у нас, как же его открыть? Открываем успех! В сундучке у нас бонус за первое завершение, 19, значит, силы дали какой-то, 30 очков вот этих вот, и 2, 2 200 экспиренса, помноженные на 2, плюс отколовшийся какой-то сапфир нам тоже а, дали. Мы также, ребят, можем в конце боя зайти в таблицу результатов, но что то результатов каких-то я здесь... Вообще никаких не вижу, так, режим кампании, досмотрим, мини-игры, можно переключить карта Колизей, но, ребятки, никаких э, здесь от, э, никаких, ребят, здесь от чисел, циферок не вижу, к сожалению, так, ну, ну что ж, выходим назад, ничего страшного, детали этого боя можно также посмотреть, подробности счета 600 и 1000, ладненько, и повторный можем запуск сделать, а можем, ребятки, продолжать дальше. Да, я так понимаю. Ну да, естественно, мы будем продолжать дальше, ведь мы с этой ареной, с Колизеем уже закончили и нам нужно двигаться а, дальше по другим аренам. Я бы не сказал, что было сильно сложно, но а, если мы будем играть на среднем или на сложном уровне сложности, то тогда, я думаю, мы столкнемся с определенными трудностями. Да, поэтому можно... Вы разблокировали новые предметы. У нас какая-то деревянная доска и у нас какой-то шлемах. Плюс у нас есть вы Заработали первые аренные жетоны. Выберите предмет и нажмите обновить так так так ты можешь а, им ты, ты можешь ими пользоваться для, для обновления оружия предмет для, а, будет обновлен на, вторых, на втором силовом уровне а белые предметы могут быть обновлены три раза золотые предметы до максимального а, ранга так понято принято давайте попробуем у кого у нас обновление это можешь заказывать вот у этого вроде типа да давайте по посмотрим так ну что ж, у нас, ребят, есть... А, нет, у него, по-моему, просто-напросто экипировка. Мы можем выбрать вот такой вот щит, но он стоит, друзья, денег. Поэтому я пока похожу с деревянным. Так, этот, ребят, у нас шлем новый совершенно, да? Мы его тоже можем купить за... Вот такие вот монетки Давайте, ребят, попробуем И уаля вот в таком вот шлемаке, друзья, мы становимся Обалденная броня Добавляет ли он какую-нибудь броню? Я думаю, что да Да, 53 здоровья стало у нас И, наверное, какой-нибудь навык защиты тоже у нас увеличился Потому что, ну, все-таки не должно же это быть просто так Мы, кстати, его сразу же можем и а, улучшить Так, обновить, сравнить А как обновить, ребят? Нажимаем просто на обновить И нас тратятся вот эти вот очки И смотрим, ребят, атака, оборона и живучесть и плюс мудрость ну, я думаю, пока что не стоит этого делать, мы будем копить наши очки с вами до каких для каких-нибудь суперских штуковин. Так, давайте подойдем к этому магу, значит, что у нас маг может сделать. Кстати, вот, ребят, о, о чем я говорил, нам нужно поднимать вот эти самые камни, которые потом можно вставлять в наше оружие. Вот таким вот образом мы или просто выбираем ли, или как ли тут мы делаем, я не знаю. Ну, вот сейчас вот мы выбрали, например, вот этот камень, но почему-то я... Так, выберите розетку, какую еще розетку, секундочку, так, выберите, нет, Розетки. Я не вижу, что у нас, видимо, скорее всего просто нет а, сейчас просто от такого предмета, который, в который можно было бы помещать вот эти вот камни, поэтому я не могу, к сожалению, этого а, сделать. Ну, ладненько, пока что мы отсюда уходим и давайте попробуем в еще одно сражение зайдем, мне уже не терпится посмотреть, что нам там приготовили дальше. Выбираем компанию и у нас, ребятки, второй уход. Уровень, да, Колизей и 1-2 Так, ну что ж, сложность игры у нас Также на легком, да, я так понимаю, стоит отлично Выбираем следующий Да, как начать игру, ребят, правильно, смотрите Внимательно изучайте, потому что я Не с первого раза понял, как это делается Ну что ж, выбираем игрока первого Здесь, кстати, можно настроить цвет нашего, значит, бойца, а, то есть у нас меняются глаза, у нас меняется хохолок и, наверное, еще что-то у нас также а, меняется. Да, у нас меняется тут-тут перчаточка тоже. А, в этом меню мы можем выбрать либо цвет, а, либо какие-нибудь активные способности. Это, да, это два у нас. И три, ребят, мы можем выбрать. Либо мы пойдем с двуручным мечом, я так понимаю, это будет больше дамага, а, либо же мы пойдем со щитом. Ну, я, наверное, ребят, попробую сходить сейчас с двуручным мечом попробовать, потому что мне кажется, что с двуручником мы вообще будем нагибать просто налево и направо. Ну что ж, мой персонаж Готов, мне говорит, начинай, и мы врываемся. Итак, у нас Колизея, у нас стемнело, и против нас, ребята опять те же самые враги. Мы этих парней уже сегодня видели. О, хорошо, как дамажит с двуручником-то, вообще прям четенько. смотрите. Вот это я понимаю, просто быстро, четко все отлетают сразу в разные стороны. Новое выздоровление добавил, добавлено, так... Вот этих вот типов можно по умолчанию забирать Ой-ой-ой, как много вас Но двуручник, друзья, он реально решает То есть двуручник это сила Просто-напросто, практически с одного удара Каждого персонажа мы выносим Так, это что такое? Это у нас ускорение, отлично Ускорение нам никогда не повредит С ускорением наш персонаж просто-напросто перемещается В несколько раз быстрее Кстати, эта штуковина, она также дамажит и нас Так, берем, берем мы отхильчик так, иди отсюда, что ты здесь плюешься? Так, Волна первая очищена. После каждой волны, кстати, начисляются вот такие вот монетки. Надо все их собирать, потому что это денежки, на которые мы потом прокачиваем своего персонажа. Так, ну что, кто-то у нас еще? Похоже, какие-то новые побежали с какими-то факелами, да? Так, напоминаю, что у нас тут стемнело на арене, и у нас совершенно новый получается персонаж. Ой, это что такое? Кто что за ежик такой вышел? Смотрите, что же, что за вышел ежик из тумана, вынул ножик из кармана, точнее не ножик, а копье. Так, ускоряться надо быстренько. Ускоряемся, ребятки, быстренько. Еще один, смотрите. Смотрите, ежик вышел, который нам накидывает тут своим копьем издалека. Надо бы ему как следует рубануть, да, по голове. На супер Суператакой. Но я пока этого не делаю. Так, ребят, набираем полностью. Вра... Набираем побольше врагов. Так, ты чё там раскричался опять? Очищена, ребятки, вторая волна. И нам накидывают еще больше вот этих вот мешочков с монетами. Да, зрители просто-напросто нам, ребят, накидывают. Ой-ой-ой, посложнее стало немножко. Давайте встанем где-нибудь вот здесь. Пускай ежик идет сквозь эту штуковину. А ежик-то у нас, смотрите, ребят, он не промах, он у нас достаточно умный. Он просто так на эту штуковину, ребят, не идет. Он не просто пушечное мясо. Давайте долбанем ударом и выносим ее. Ёж... Ой-ой-ой-ой, друзья, накаляются страсти. У нас здесь два ежика против нас. Срочно, ребят, здоровье надо выбрать. Забираем здоровье, не попадаемся на эти штуковины. Так, стараемся все-таки пульсировать. Нам здесь, ребят, надо мансить как следует. Так, так, так, ускорение. Взяли ускорение, побежали. И убиваем вот этих всех типов, которые здесь нам досаждают. Да, я не представляю, как же будет нас сложно на среднем даже уровне сложности. Потому что, смотрите, ребят, я играю сейчас на легком. И даже меня на легком, ребят, уровне немножко просаживает враги. Просаживают. Чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть, но просаживают Этап чистый, друзья, новый ранг Мы сейчас заполучили ранг номер 3 Ну что ж, вот в таком вот, ребят, Макаре В таком стиле у нас происходят бои на вот этой вот замечательной арене В игрушечке под названием Кьюберс Арена Да, где нам предстоит играть Вот за такого вот колобка, да, черного Которого мы можем просто-напросто заковывать В различного рода броню Естественно, мы должны на эту броню, друзья, копить Так, ну что же, ребят, в сундучке-то нам дадут успех Нам дадут успех и нам дадут, ребятки Много всяких ништячков Мы, значит, выбрали себе новую, значит, вышибал Вышибаль нормальный И спаринг нормальный То есть что-то нам уже можно улучшить Плохо мы сыграли всего лишь одна из трех звезд звездочек, я так понимаю, нам нужно было быть активнее, пульсировать, уклоняться от атак э, врага. Ну что ж, продолжаем, идем дальше. Детали мы можем посмотреть, таблицу результатов мы тоже можем посмотреть, но почему-то здесь ничего не указывается. Выходим, значит, дальше тогда мы. Так, ребят, мы разблокировали новые предметы. Это у нас, значит, накидка новая и топорик, который определенно несут в себе э, много нового интересного. Режимы игры э, у Горота есть новые режимы игры. Э, в некоторых режимах игры можно играть одному вместе и получать XP, золото и жетона. В некоторых режимах игры можно играть только в двум игрокам. Эти, эти не дадут тебе никакого приза, кроме э, славы. Ну что ж, принта понято, друзья. Чекаем игру дальше. Итак, зрители, вот такая вот сегодня у нас в эфире была игра под названием Cubers Arena Братишка Скрэй ставит этой игрушечке 7 из 10 возможных э, баллов в своем э, жанре, как инди-ролевой игре. Ну потому что можно было и получше, она еще не совсем хорошо оптимизирована. Есть, ребятки, некоторые существенные минусы, которые оттачивать и оттачивать. Ну а так в принципе игрушечка достаточно, достаточно неплохо затягивает, да, можно в нее рубиться а, как одному, так и с а, друзьями. На самом деле мне она очень даже понравилась, и я непременно буду играть в нее еще, еще и а, еще. Ну а ты зритель, пожалуйста, напиши свое мнение, что ты думаешь по этой игрушечке под названием Кьюберс Арена. Мне очень важно твое мнение. Ну и давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, чтобы братишка Скретч продолжал и дальше пилить видосики по этой замечательной увлекательной.